Всем привет мы снова вернулись в митино как я и обещал и сегодня мы позанимаемся на одной из площадок которые нам удалось построить и добиться их постройки буквально за пару месяцев где начинался воркаут в митино я вам уже показал и вот одна из тех площадок которые мы построили здесь у нас каскад низких турников для австралийских подтягиваний и Отжиманий. Здесь у нас брусья двойные. Скамеечки. Ну, да, без комментариев. Блок. Комплекс такой со шведской стенкой. Змейкой. Каскадом разных турников. И центральный, мой любимый небольшой комплекс, где есть все необходимое. Я уже неоднократно это говорил Вот такой комплекс, плюс брусья И это все, что вам нужно Рядом с домом, чтобы выходить вечерком После работы, заниматься и держать себя в отличной форме Здесь все, здесь турник, шведская стенка Пресс И вот брусья еще рядом, гнутые Это важно для некоторых упражнений Которые вы будете со временем делать И все, и это шикарно Вот эта поменьше площадка, есть еще побольше Там вдалеке, но я на нее уже не пойду Раз я здесь а на улице минус 10 то я буду тренироваться все, сейчас разминаемся и будем бомбить сегодня у меня конечно если вы смотрели все предыдущие ролики обычно по плану идет отдых но эта техника настолько сложна что я не могу дать тебе отдых мне будет очень тяжело вернуться после отдыха думая о том, что еще три дня три дня с этой техникой поэтому сейчас я добиваю третий день отдохну потом мне останется всего два дня Два дня это почти ничего, так что я справлюсь. Все. Треним. Вот так вот прошла тренировка Квадрицепсы после выпадов просто горят Ёшкин кот Не, ну чувство, конечно, приятное Но тяжелое, хорошо, что завтра отдых Это приятно Перчатки Да, в F2 хват лучше Но когда на улице минус 10 В F2 холодно Так что Вернусь я к F1 Да, будет тяжелее подтягиваться но зато будет теплее находиться на площадке все остальное время. Блин, как же это все тяжело, то, а? В общем, что еще могу сказать? Да ничего, наверное. Еще один тренировочный день прошел. Если смотрите это видео, еще не потренировались то, хорошие тренировки. Если тренируетесь на улице, то вообще герои. Молодцы. Если дома, то, ну, поменьше герой, но тоже молодцы. Ну, а мы увидимся завтра на какой-нибудь другой площадке. Самое главное, если вы вспотели немножечко, да, то после тренировки бегом домой, бегом в тепло, бегом на работу, неважно. Главное быстро переместиться в тепло, чтобы не замерзнуть и ни в коем случае не простыть, не заболеть. Так что я побежал, пока.